зовут Игорь. Приехал я из Таганрога в автосалон Альтера Авто. Машину выбрал, помог мне Максим выбрать машину, купил машину ту, которую хотел, ну которая мне и досталась. Большая благодарность Максиму менеджеру и Ирине, которая со мной по телефону общалась. Ну, наверное, и все.